за качество видео и третья, как минимум десяточка за наше хорошее настроение я что-то не вижу ничего у себя в рестриме поэтому очень очень жду от вас обратной связи не могу понять вообще есть ли кто-нибудь в комнате поэтому очень срочно кто заходит пожалуйста дайте мне обратную связь чтобы я увидела что мы за качество вот видео так. и третья. Вот так, вот. А, вот, Галиночка, спасибо большое. Вы меня увидели и дали обратную связь. Я очень-очень рада. А, так, вроде бы в Ютубе я себя увидела тоже. А, так, замечательно. Тут какое-то сообщение ушло на проверку. Светлана ждем с плюшками. Пишет Андрей. А, я сейчас нажала разрешить. А, так, так, так. Замечательно. Здорово. Рада, рада вас видеть. Спасибо большое. А, ну что? Могу вас всех поздравить, наконец-то у нас позитивный гость, это очень-очень здорово, поэтому не будем затягивать наши приветствия. я рада вас всех видеть, вышла сегодня, вот видите, в пятницу в 11 часов утра, но ну, я экспериментирую, экспериментирую и с новой творческой студией, экспериментирую и с разными временами выхода в эфир, для того, чтобы ну, поймать, можно сказать, самое удобное время для вас, ну а кроме того, вписать наши стримы а, в свои какие-то дела потому что тоже а, есть много разных а, ва важных моментов которые нельзя упускать а, так я у вас впервые пишет галина видите как здорово что вы впервые первое дали мне обратную связь да, реакции есть дети будут надеюсь что все кто у нас сегодня впервые будут заходить к нам как можно чаще а, и а, смотреть но ну, если не успели на эфир то обязательно смотреть в записи. Ладно, в общем, я так понимаю, что все, кому надо было, все собрались. А если что, будут подходить в процессе нашего разбора. А я сегодня особо с особой радостью вообще делала нашу презентацию делала этот разбор потому что вот действительно когда видишь настолько позитивного доброго человека который не кидается какими-то понтами да как вот мы видели у многих наших гостей не пытается там что-то урвать а ну действительно человека очень очень интересного глубокого и ну вот наблюдать за ним за его творческими поисками за какими-то находками да за какими-то может быть сложностями которые он не хочет говорить как он отзывается о других людях мне было очень интересно посмотреть интервью значит алексея чумакова на канале супер но самое интересное было разобрать его невербальное поведение но кроме того сегодня я буду не только невербальное поведение разбирать но еще и по нумерологии и по графологии мы разберемся почему именно так он мыслит это все за заложено в его вообще всех показателях которые мы можем считать с помощью других методов понимаете я сегодня вот так решила показать вам сегодняшний стрим поэтому нравится вам это или не нравится но немножечко нумерологии и графологии я все равно буду учитывать ну давайте первый фрагмент посмотрим и плюсики сразу в чат если все хорошо со звуком и с видео а, так я шел э, в то, куда я иду, и к чему я пришел к себе нынешнему я очень давно смотрите сразу обратите внимание так сколько лет лёши слушайте так он по моему 81 -го. я не помню я в, в нумерологию вбивала но забыла какого он года рождения ну в общем то не столь важно так вижу плюсики давайте еще чуть-чуть посмотрим вот это то что я отметила чему я пришел к себе нынешнему очень давно видите ну обратили внимание что корпусом он повел в разные стороны а, с одной стороны это неуверенность но с другой стороны это попытка показать что вот я занял свою нишу я занял свою позицию да вот здесь вот а, то есть в стороны это трактуется с одной стороны вот именно как неуверенность но с другой стороны это попытка усидеть вот именно в этом месте до да, показать вот здесь я занял свое место занял свою нишу обратите внимание это мое да это мое место еще он облизал губы что говорит о том что было много скажем так тактильных ощущений до да, при поиске этого места как подушечками пальцев он выщупывал до да, выщупывал куда ему прийти что ему нужно в этом месте да вот получается что он как бы проговаривает да и переживает вместе с этим. То, что он э, пережил, да, э, тавтология, конечно, ну, ладно, бог с ним, э, идем дальше. Но, и однажды задавался я вопрос, еще когда мне было лет, а вот этот жест, я хотела на него обратить особое внимание по поводу шеи. Вы, если смотрели интервью, кстати, кто смотрел интервью, поставьте плюсик в чате. А кто не смотрел интервью, поставьте минус. Но я скажу, что этот жест у него на протяжении всего интервью присутствовал. И в разных вариациях мы с вами рассмотрим все вариации и расшифруем все вариации. Когда он трогает шею, когда он закрывает шею воротником, когда он еще что-то делает да приветствую всех кто сегодня впервые да кстати по цифрам напишите мне сколько кто впервые сегодня у нас на эфире поставьте единицу а кто не впервые поставьте примерное число сколько раз вы уже были в прямом эфире интересно тоже знать так вот его шея это очень важный показатель вообще в принципе шея как вы понимаете задняя часть шеи это про ответственность это, это про те дела которые мы можно сказать сказать сажаем себе на шею да вот как ребенка за которого мы несем ответственность мы сажаем вот часто папа там не знаю э, когда идет на прогулку он ребенка сажает на шею и идет с ним да то есть он несет ответственность на своей шее для него это нормально так вот когда человек проговаривает какие-то вещи и трогает шею именно здесь да это как раз вот про то что он несет за это ответственность эм, кроме того обратите внимание дальше этот жест переходит в поправление воротника а, да вот а, правильно андрей пишет а, да он часто трогал шею и разные стороны двигался частенько да он очень много двигался но это человек который двигается на сцене да он а, ну для него это по сути выступление да а, ну вот по поводу шеи там много вот именно потому как он трогал шею там много можно сделать выводов а, итак смотрим дальше 15 16 чего я хочу от этого? Я искренне клянусь, клянусь, вот клянусь, мечтал о том, чтобы то, что я пишу, нравилось не только мне. Мне очень хотелось, чтобы меня воспринимали нужным. А, да и обратите внимание что именно он говорит вот важные фразы чтобы нравилось не только мне то есть для того чтобы ему понравилось это должно быть вообще монета должна зависнуть просто в воздухе судя по тому как он рассказывал в общем то и судя по его качеству песен да по качеству его исполнений а вчера я просто зависла когда ну, я честно говоря не следила за его творчеством но сейчас подписалась на его канал и а, очень рекомендую всем это сделать потому что это потрясающий качественный контент это шикарные песни это настолько с душой все сделано настолько вообще искренне настолько невообразимо шикарно. я в восторге от этого певца и я вчера просто зависла на это шоу один в один где он а, пародировал и моисеева и там а, много кого и любовь успенскую там просто потрясающие номера посмотрите это это вообще я очень рекомендую вам посмотреть на него как он пародировал как он исполняет вообще свои хиты а, это шикарный просто певец и вы знаете вот обратите внимание что для него важно важно чтобы его контент нравился не только ему и чтобы его воспринимали нужным вот это мы все найдем в его нумерологическом э, разборе но пока не будем забегать вперед а, а посмотрим следующий фрагмент а еще опять мы увидим здесь шею за неделю в общем-то альбом собрать я принципиально сижу с музыкантами мы разучиваем как это сделать как как это должно звучать это ты, ты, ты потом я это все собираю сам все это режу чищу Потом отправляю это все Ричарду. Это в Нью-Йорке я свожусь. Я в Москве не, не работаю в студиях по окончательному сведению. Видите, опять шея видите и о чем здесь шея говорит а здесь конечно же но ну опять это же про ответственность да но здесь получается что слишком много проблем видимо с тем чтобы делать это в москве видимо там где он это делает это делают и качественнее и с меньшими проблемами а поэтому вот он по поводу москвы он опять включает шею шея у него здесь олицетворяет как раз много сложностей вот кто-то мне написал за фонарей Теле. да действительно я за фанателы уж простите мне такой предвзятый разбор но я уже устала от этой чернухи которую мы часто с вами здесь делаем поэтому я очень рада что наконец-то мы э, смотрим э, рассматриваем позитивного человека и э, да где-то может быть он и слукавил но тем не менее знаете вот даже это лукавство это вообще детский сад по сравнению с тем что мы здесь с вами на канале разбираем поэтому я в восторге от себя гостя я его фанатка можете сразу мне голову пеплом посыпать и вообще не знаю что хотите со мной делайте но я сейчас уже даже буду интересоваться стоимостью билетов на его концерты и возможно пойду тоже поэтому ну, интересный гость. интересные с точки зрения человека, а особенно с точки зрения исполнителя. Итак, следующий фрагмент сейчас включаю. Но ну, здесь мы, конечно, вариации на тему его шеи смотрим, да. Нужно было проталкивать контент, чтобы люди влюблялись и влюблялись в тебя еще и с творческой стороны. Я просрал этот момент опять шея и опять вот про ответственность понимаете он сейчас себя можно сказать укоряет вот этим видите опять шея э, и говорит ну ё-моё ну что ж ты так лоханулся да а, получается ну шея у него очень четкий такой как лакмусовая бумажка да мы сразу понимаем его настроение понимаем что здесь он на себя сажает вот эту ответственность он себя обвиняет и это как вот еще один вариант ответственности сидит на нем, да, и он это несет по своей жизни, а, да. Сейчас. К сожалению, надо было крокус сразу собирать. <связь> да, и кстати смотрите вот по поводу крокуса интересно он сказал надо было крокус сразу собирать и так отклонился но ну, ему самому конечно же с одной стороны страшно но с другой стороны он думает что действительно тогда надо было быть смелее а сейчас он проиллюстрировал то что тогда он просто испугался а зря да действительно он зря испугался потому что тогда у него был такой пик популярности после этих исполнений шоу один в один он просто талантливый талантище это я не знаю мне кажется галкин вообще отдыхает по сравнению с ним но ну ладно бог с ним не будем сейчас забрасывать камни в чужие огороды мы этих камней уже набросали поэтому не будем сейчас негативничать он реально очень талантливый певец да и вообще он потрясающий так следующий фрагмент которая повлияло на какого-то спада твоей популярности я, В одно время, я не скажем. считаю, что у меня спад популярности по причине того, что у меня ее особенно... А вот здесь смотрите вот опять шея но уже по-другому обратите внимание да он тоже наклонил голову и чуть не сделал вот так да но он здесь уже взял и воротник рубашки немножечко задвинул вперед и как бы защитил себя это способ защиты как вы знаете вот эта часть шеи это самое опасное место вообще в древние времена вот таким образом перекусывая шею, ну хищник лишал человека жизни, да вообще в животном мире это и осталось, если перекусить шею, да то а это способ умершвления самый простой, можно сказать способ умершвления, а, поэтому это очень важно у нас сохранилось вот это вот э, э, скажем так э, это желание защитить вот это самое опасное место от наших предков да и вот эта вот попытка э, немножечко задвинуть э, воротничок рубашки и закрыть вот это опасное место это о многом говорит это говорит о том что действительно тема для него довольно скользкая довольно неприятная и он чувствует здесь очень много опасности да и он эту опасность хочет как минимум упорядочить да вот он говорит секундочку давайте мы пожалуйста расставим точечки над и да вот таким вот жестом он пытается немножечко убрать от себя ответственность да, и попытаться упорядочить вот то обвинение которое он услышал от ведущей он не напрямую это делает а именно с точки зрения невербалики мы видим что он пытается просто но ну, с одной стороны себя защитить с другой стороны упорядочить то что Ему говорят, да, и упорядочить мысли, чтобы донести мысль а, в том виде, что, ну, структурно, да, структурировать немножечко а, свои свою защиту. А, Идем дальше. Никогда и не было. <связь> Вот, видите, и еще он кивает, кивает, что говорит о том, что подсознательно, действительно, он с ведущей согласен. Но для него, конечно же, важно сейчас дать, ну, скажем так, ну, отпор, можно сказать, той опасности, которую сейчас можно сказать, ну выдвинула ведущая, да, он он обороняется с одной стороны, но с другой стороны, да, и он понимает, что она действительно права, но с другой стороны он пытается как-то защититься, да, видите, поправляет воротник, вот как он это делает, видите, он прям вытаскивает воротничок, да, с одной стороны, с другой стороны и натягивает а вот смотрите, еще один интересный жест. Он челюстью а, немного, во-первых, вперед и, во-вторых, он а, в стороны немного повел, что говорит, это борьба. И а, когда человек челюсть задействует, он скрывает, а, можно сказать, агрессию, да, скрывает, а, может быть, неважно на кого агрессия, на себя или на ведущую. Но здесь опять-таки идет а, ну, тема немножечко негативчика, да, внутреннего такого негативчика, который он не хочет показывать дальше видите поджал губы то есть досада досада агрессия но э, это знаете очень мягко очень подсознательно на самом деле он э, ну судя по тому как он отзывается о людях как он говорит он всегда обвиняет себя в общем то а с другой стороны это агрессия против себя может быть да и против э, а это самое худшее ну хотя кто его знает он взрослый человек и это все э, я уверена что после этого интервью мы все о нем вспомнили и он опять взлетит на пике популярности потому что реально талантливый певец я не знаю я думаю что многие как и я по посмотрев это интервью опять и подпишутся на него и станут следить за его творчеством потому что его песни действительно очень классные но здесь мы видим что подсознательно все равно он испытывает какие-то негативные эмоции по поводу того что то время когда он мог подняться очень здорово он его просто профукал да ну ничего страшного я уверена что у него все еще впереди опять повторилось но извините уж следующий фрагмент я все-таки музыкант а не пародист это для меня а, вот смотрите смотрите вот это вот отвращение да все таки к пародистам он относится с некой так, с неким отвращением да и ну в общем то можно его за это простить потому что действительно он создает собственные mm. песни он творческий человек а просто пародировать ну как он дальше сейчас скажет все это было так же, как и для вас, для меня открытие, что я это вообще все смог сделать. А во-вторых, так засрали эфирами этот жанр и стиль, туда идут уже все, кому не леет ну вот да по этой причине действительно у него есть повод для того чтобы относиться немножечко с отвращением к этому жанру потому что действительно тут все кому не лень да а, есть талант нет таланта а спарадировать всегда намного проще чем создать что-то новое и здесь конечно же я его очень хорошо понимаю ну он, он молодец вот что хотите со мной их вот прям сегодняшний гость я прям балдею от него а так, жду очень сильно разбор где он рассуждает про его дружбу с Киркоровым и дает ему оценку. А, ну, я затрагиваю немного эту тему, а, но не совсем, если честно, про Киркорова. Там у нас будет про отношения с Юлей Ковальчук больше. А, да, значит, следующий фрагмент, давайте посмотрим. Ай. Смотрю на море, мне звонит Маша Данилян, говорит, «Здрасте, Алексей, я Маша Данилян, с тобой хотят поговорить, Касан Ильич». У нас был прекрасный разговор, он пригласил меня на канал для того, чтобы я видите подбородком но ну, сейчас с учетом того что произошло уже видимо он сейчас подбородок включил на такую саботирующую позицию да получается что но ну, вот здесь вот будет история про то как он вылетел с телевидения да получается вот этот скандал который организовался почему он кстати и мы это разберем тоже по нумерологии почему у него в жизни так происходит и в этом и, и на этот вопрос мы ответим на самом деле просто вот с его стороны как он это описывает и мы видим что напряг подбородок он здесь ну, небольшая пауза и напряжение подбородка говорит о том что но ну, здесь часть информации может быть можно и умолчать да он как-то вот такая вот упрямство да когда человек напрягает подбородок знаете что он возможно не все вам скажет да давайте смотреть дальше с ним, так сказать, повстречался и, возможно, что-нибудь бы придумали. А отматывая немножечко назад, ко мне подошел... А вот здесь, смотрите, получается, что... Вот еще один его такой жест-манипулятор. Манипуляторы это жесты, которыми мы успокаиваем свою нервную систему для того, чтобы не, ну, меньше э, нервничать. Да? И здесь получается, он э, берет свои очки и задвигает их немного глубже. Это говорит о том, что сейчас вот очень волнительный момент в его повествовании. Э, да, значит, идем дальше. Тимур Вайнштейн, мой друг, и у нас прекрасные отношения, после один в один и сказал: Леш, у нас вот будет в 2014 году шоу один в один, ты победил, ты будешь в жюри. Я сказал, буду. Он говорит, жмем руки. Я говорю, жму руки. Мы жмем руки. И вот это рукопожатие, оно кстати по поводу рукопожатия знаете вот здесь вот конечно же помните как вот еще до революции наши купцы с помощью рукопожателя фиксировали свои сделки да то есть если ты пожал руку то ты уже не имеешь права переигрывать да получается это такой эквивалент договором да причем это даже важнее чем любой договор и здесь мы видим что человек очень ценит вот эти вот устные Договоренности. Человек, ну, можно сказать, очень порядочный и высоконравственный скажем ну, не совсем может быть своевремен ну вот э, э, с, по, по времени он э, скажем ну вот э, адекватен да сейчас как бы это уже ушло в, э, ну можно сказать в древности а, но тем не менее вот это вот очень важно для мужчины когда он настолько ценит свое слово понимаете здесь он поступил по-мужски а вот по-настоящему так как мы мужчин вот когда еще мужчины были мужчинами женщины были полностью женщинами да вот вот в те времена как это было принято вот человек вот это очень большой показатель того что человек живет немножечко теми понятиями да когда еще б, совесть можно сказать была на высоте да когда это все ценилось и вот то что он сейчас рассказывает это ну с одной стороны это немножечко не своевременно но с другой стороны это о многом говорит вот как с точки зрения человека человека с большой буквы очень порядочного да. для меня является больше чем контракт ну, здесь действительно вот я с ним согласна но ну, я наверное, тот же динозавр из тех же времен да и я понимаю о чем он говорит да я его полностью поддерживаю и получается что он здесь попал а, в ловушку собственной порядочности да с одной стороны он пообещал в одном месте да он контракт не подписал но если он пожал руку он значит уже обязан да, обязан выполнить свое обещание с другой стороны ему предлагают контракт и он ну как бы там получается подписывает не подписывает ну вот какая-то такая история очень непонятная он ну, просто по сути он оказался между молотом и наковальней вот сейчас еще еще один фрагмент включу чтобы вы понимали в чем там была загвоздка так, сейчас. и тут мне звонят и говорят, Леш, ну как бы один в один шоу ты будешь жюри я говорю да я буду но я же обещал мне говорят ну, как бы есть одно «но». Я говорю, так... Вот, смотрите, вот здесь вот интересно. А, да, вот, кстати, несовременный. Я, знаете, и когда в прямом эфире ты начинаешь волноваться, и вообще простые фразы не можешь сформулировать. Вот если честно, попробуйте сами проводить прямой эфир, и вы поймете, насколько это все страшно. А, да, но а, тем не менее, значит, смотрите, вот здесь вот излишне натянутая улыбка говорит о том, что сейчас вот прям он старается, смотреть. А вот вообще в принципе излишне натянутая улыбка она часто ну она делается для того чтобы может быть больше понравиться, больше акцентировать внимание да на том что мы говорим и вот и вообще часто излишне натянутая улыбка приводит к ограничителям в уголках рта да когда человек вот так здесь же он а, натягивает ее вот прям знаете с таким даже презрением да вот это вот натяжка вот внизу неловкость неловкость это же и презрение тоже получается что вот эта вот улыбочка ох как о многом говорит да и мы конечно же дальше увидим он все расскажет а дальше он отсаживается отклоняется и закрывается пиджаком давайте пронаблюдаем вот этот жест сейчас без звука смотрите вот вот как он отсаживается прям очень сильно да а потом отклоняется и натягивает пиджак на себя чуть больше да видите что вот здесь вот действительно здесь зарыта мина просто которая взорвалась да и вот он здесь вот таким вот невербальным сигналом дает нам знать что вот здесь вот такая мина зарыта и такое вообще произойдет давайте слушать дальше какое но канал 2 Канал-то второй. Да, получается, что он оказался между молотом и наковальней. Смотрите, челюсть вперед. А напряжение губы и подбородок. Вот давайте без звука наблюдать. Смотрите, как вот-вот подбородок напряг сначала губы потом напряг подбородок и прям такая вот вот упрямство упрямство понимаете вот досада такая бешеная но ну, это просто чудовищно он сейчас описывает и вот я честно говоря вместе с ним это переживаю как ему было и неловко и жутко вот оказаться между молотом и наковальней получается что он оказался между двух конкурирующих фирм по сути первый и второй канал все перетягивают к себе да а ну самых интересных актеров до интересных звезд там и вот кто с кем да вот такие вот кланы можно сказать и получается он между этими двумя кланами оказался пообещал и тому и тому и стал заложником собственного рукопожатия да вот видите видите конечно же вот я ему сочувствую и по этой причине к сожалению он оказался и не с теми и не с теми и поэтому оказался ну, немножечко забыт да да вы даже за бородой все видите кстати андрей вот написал что я даже за бородой вижу вы видите когда я замедленно делаю вы видите вот это за бородой давайте плюсик в чатик если вам все видно если вам что-то не видно ну напишите минус и напишите что вам не видно может быть как-то при пересмотре этого эфира вы сможете рассмотреть я к сожалению возвращаться уже не буду но надеюсь что вы мне все плюсики поставите кроме того хочу узнать сколько нас сегодня в чате вообще поставьте все плюсики чтобы я видела а теперь мои дорогие давайте разберемся а вот в этой ситуации что мы увидели что а вот все что он проговорил да а во первых а, ну, ну давайте Сейчас вот я его нумерологический разбор поставлю и сейчас вам покажу все что он сейчас проговорил вот все вот эти моменты которые мы с вами разобрали невербалику я объясню откуда это все взялось а здесь конечно прошу прощения у тех кто не воспринимает нумерологию но поверьте мне здесь мы найдем ответы на все вопросы которые возникают почему почему такой талантливый человек оказался между молотом и наковальней да почему он стал заложником собственного слова да потому что первое его жизненный путь это семерка семерка это копание вглубь это никаких поверхностных каких-то вот результатов он если чем-то занимается то настолько глубоко настолько вот это перед нами перфекционист вот он рассказывал как он создает свои песни он сначала там написал да потом он там и исправляет у него песня рождается в течение двух лет а я не удивлена у человека с жизненным вот у которого жизненный путь 7 это человек который поверхностных каких-то результатов никогда не приемлет он настолько будет докапываться вот пока совершенство не создаст он нам не покажет и ну к сожалению или к счастью это ну это и плюс и минус для нас с вами плюс конечно же но для него это огромный минус потому что каждый каждая песня для него это даже круче, чем ребенок, понимаете, и каждую песню он просто а, вы вынашивает а, серьезнее, чем, а, ну вот, а, знаете слоны сколько своих детенышей вынашивают напомните мне пожалуйста если кто-то знает вот я слышала что там очень много они вынашивают вот здесь как раз та же история как слон вынашивает своего детеныша так и алексей вынашивает свои песни а, да а вот а, кто-то написал боже первый раз не пропустила эфир я вас поздравляю а, Да, а значит что еще душевное побуждение девятка это желание быть нужным в социуме он еще на помните вот он сказал мне очень важно чтобы я был востребован ну чтобы я нес вот как он сказал а вот прям дословно я не помню ту фразу но он как раз про эту девятку и сказал душевное побуждение это то к чему человек стремится ему очень важно быть а понятым в социуме и ему важно чтобы а приносить пользу социуму видите он прям четко проговаривает то что для него важно по нумерологии а дальше получается а, троечка вот а, троечка это а, как раз число артиста да и это неудивительно что он занимается творчеством а, тройка это вечный ребенок и а, человек который а, очень любит вот эти вот а, а, ну он бы был кем угодно а, в общем-то ну трой, тройка а, это про то что ну вот когда человек видит радость жизни как ребенок знаете вот как ребенок живет и радуется жизни и вот эту радость он может переносить показывать рассказывать это писатели которые умеют описывать вот э, ситуации до да, простые казалось бы ситуации но они их так красочно преподносят что мы это читаем да? вот троечка это как раз про творчество и самое не приятное что привело его к тому что он оказался между молотом и наковальней вот эти кармические числа у него целых две кармических цифры а, вот э, из пяти две что говорит о том что его жизненный путь это отработка от, отработка кармы в прошлое ну не знаю верите вы в прошлую жизнь не верите и я не хочу вам засорять мозги если это э, ну не, вы про, про это ну, не, не хотите верить не хотите знать но тем не менее но ну, возможно давайте не будем называть это прошлой жизнью а вот каждый из нас приходит в этот мир для того чтобы пройти какой-то путь да и вот получается что у него сразу при ну, при том что он входил в эту жизнь ему дали определенные задания ему нужно было отработать а, такую ситуацию что где-то вот в его карме закралась такая ошибка давайте будем считать это компьютерной ошибкой которую надо отработать так вот эта ошибка касается того что а, ему нужно отработать а, какие-то вещи которые в прошло... ну, в прошлой жизни давайте я лучше буду говорить про прошлую жизнь потому что так понятнее вот в прошлой жизни он злоупотреблял властью и в этой жизни получается, что в отношении него будут какие-то злоупотребления. Либо властью, либо самостоятельностью. То есть его будут испытывать на самостоятельность. Получается, число 19, если сложить 1 и 1,9 это единица. Единица это про самостоятельность, самодостаточность. И в этой жизни его вот эту самостоятельность и самодостаточность будут искушать всеми способами. И смотрите, здесь получается с каналом. Какая история? Он проявил себя как человек слова, да, вот как человек самодостаточный, самостоятельный, который умеет держать слово, да, но получается ситуация так сложилась, что его вот на эту тему как раз испытывают, его как раз э, искушают, да, и он между молотом и наковальней, это его путь. И даже если он из этого выберется, вот самое главное, вот он молодец, вот я по его интервью увидела, что э, он смиряется с этим, да, он говорит, ну, не, так получилось, значит, так получилось никого не обвиняет вот в этом он молодец и он проходит свой урок у него прям урок жизненный это вот эта самостоятельность и самодостаточность и он его я уверена что он его он его проходит и я думаю что он его уже даже прошел как только он его проходит у него сразу все наладится и перестанут вот эти мешающие факторы влиять на его жизнь я очень надеюсь что сейчас вот после этого интервью у него пройдет вот этот урок и он начнет уже спокойно потому что вот это прям очень четко вписывается в ту ситуацию которую мы с вами рассмотрели а, да ну вот такая вот история ну теперь давайте перейдем на его отношения с его женой юлии э, ковальчук э, тоже очень интересная кстати зашла на ее канал и они получили награду как лучшая пара э, вообще молодцы ребята я прям в восторге такая творческая пара я посмотрела у них там совместный клип интересный э, на его канале очень классная пара я я балдею от них, от обоих, да. И дай бог, чтобы у них все хорошо получилось а в дальнейшем. ну давайте сейчас посмотрим фрагмент, который он а, будет нам рассказывать, и разберемся, а, есть ли у них проблемы какие-то в их отношениях или он, а, ну, скажем, скажем так, ну, давайте посмотрим. Слушайте, он высокого полета человек, кто я и кто такой эрнст кто такой я ну, давайте будем честны Весовая категория, мягко говоря как муха и ваш тиранозавр рекс част... да кстати вот это как раз вот в продолжение того что я говорила по поводу вот видите его испытание властью видите вот он все таки проходит потому что он без негатива говорит о том что эрнст высоко да а я я в принципе муха по сравнению с ним то есть нет зло вот я не увидела здесь злости в этом плане вот вы знаете если бы он не проходил это свое испытание он бы сейчас нам показал невербальные сигналы э, скрываемого гнева но этого не было он очень по-доброму сказал что эрнст намного выше меня и кстати вот э, это редко попадаются такие люди у нас вот на разборах да, которые так спокойно говорят э, ну свою значимость немножечко заглушают да э, бы не показывают свое эго а не демонстрируют этого до да, ущемленного по сути эго он на прям смело об этом говорит кстати спасибо большое евгения подсказала нам что 22 месяца вынашивает слониха своего ребенка и вот кстати вот 22 месяца это же как раз два года и алексей тоже сказал про то что песни свои он вынашивает в течение двух лет вот смотрите прям один в один да вот прям вот реально самое долгое вынашивание своего детеныша а, да поэтому здесь ну, да, даже неспроста у нас такие параллели получились а, да ирина пишет он лучше всяких эрнстов а, и я с вами соглашусь но это мое оценочное суждение ни в коем случае не принимайте его всерьез это просто я сказала чисто по-человечески а, да то есть поняли да вот этот момент в частности, я муха Естественно uh, no, you... Да но ну, хотя небольшую досаду по этому поводу он испытывает да по поводу того что я муха может быть переборщил немножко покагетничал с нами но тем не менее вот это проговорить это довольно сложно для любого эго и я думаю что там эго проработано и даже если это какие-то негативные эмоции вызывает но согласитесь ему досталось ему ему досталось больше чем любому человеку понимаете когда человек полностью зависимый от его ну сколько его покажут по телефону. Телевизору, да, и тут получается, что по телевизору его не показывают. Насколько это серьезный был удар для него? Ура очень сильно обиделся. Юрий это очень сильно обиделся, несмотря на то, что у нас всегда были очень милые, приветливые. мы он, он У него прекрасный юмор, мы шутили в этом смысле. Ну, конечно, юмор прекрасный, так изощренно вырезать. Но это тоже не он, я же говорю, но это какая-то вот эта машина. Чтоб рука одна была, эта машинка видите очки задвинул конечно же он старается оправдывать этих людей но как ну о чем это говорит о том что он старается как-то вот меньше меньше негативить да он уже их простил я думаю конечно же он переживает по этому поводу что говорит о том что ну вот он задвигает очки опять это волнение да, признак волнения но тем не менее я думаю он как-то это проработал и надеюсь что это уже пошло на плюс можно сказать его карма надеюсь что уже отработана. так ну следующий фрагмент давайте посмотрим вот теперь Наконец-то давайте перейдем к семье. Я думала, этот фрагмент будет про семью, но чуть-чуть ошиблась. Давайте про семью посмотрим. А Юля упомянула, что вы пережили кризис в отношениях. Да, мне кажется, это, это перманентная штука. В чем он выражался? Я не знаю, о чем расходились, Нет, что чем мы Нет, мы ни разу не расходились, кстати. Вот, кстати, стягивает рот. Помните про рот, что мы с вами? Кто у меня был на моих бесплатных занятиях по физиогномике и профайлингу? Поставьте плюсик. Кто еще не был? Поставьте минус. Хочу посмотреть. Так вот, я на своих бесплатных занятиях рассказываю про рот. Рот это аппетиты человека. И посмотрите, он стягивает рот. Он старается, ну, меньше информации может быть дать, немножечко свои аппетиты поубавить. Вот так вот это трактуется. Смотри, сейчас еще раз включу этот фрагментик. Так. Сейчас. В чем он выражался? Я не знаю, чем мы расходились. Потому Нет, что... мы ни разу не расходились, кстати. Угу. Я думаю, что это перманентное. А, пош... а дальше пошла демагогия. То есть получается, смотрите, здесь он, ну, скажем так, свои аппетиты немножечко поджал. А, так вижу и плюсы и минусы ну, думаю как-нибудь проведу а, еще бесплатное занятия а, но а, смотрите вот это вот сжимание аппетит, аппетитов да и дальше пошла демагогия. сколько ну два человека с, с двумя мирами вы он она неважно у нас мы все всегда идем навстречу друг другу до тех пор пока хотим как только мы не хотим идти навстречу друг другу, мы не идем навстречу друг другу. Никто никому ни в чем не обязан. Соответственно, ну конечно же, блин, ну женщина и мужчина, ну, ну что, любовь, ну любовь, что-то. Смотрите, еще пиджачком закрывается, двигается много. Но действительно, это волнительная тема. И вот эта демагогия, которую мы с вами слушаем, это, конечно же, для отвода глаз. Любовь, любовь это э, необходимость. Вот наша задача, как людей, которые оседлали эту жизнь, хотя жизнь сама по себе э, непонятно, кто кого оседлал, наша задача расти над собой, чтобы вести эту лошадь хотя бы в нужном направлении. А вот этот кнут, который иногда в виде кризиса в семейных отношениях имеет место быть, ага. он необходим видите как отсаживается отсаживается как раз на слове кризисы что говорит о том что кризисы в их отношениях действительно присутствуют и вот эта вот большая демагогия которую мы с вами послушали это все для того чтобы сформулировать какие-то ну скажем так мне не проколоться, а сформулировать какую-то четкую позицию для того чтобы мы с вами не догадались как все плохо но знаете все таки есть здесь момент того что кто-то он не хочет говорить и а, это вызывает в нем, ну, скажем так, довольно негативные эмоции. А, вот Женевьева пишет, я была на живом концерте, не могу сказать однозначного мнения насчет Алексея, возникает ощущение, что он тяжелый как человек. И Юля любит его больше, он позволяет любить. Извините за мнение. Кстати, вот Юль, Юля любит его больше, он позволяет любить. Кстати, вот это мы с вами увидим в почерке но сейчас давайте разберемся откуда берется вот то что он сейчас нам невербально сказал про их проблемы проблемы действительно существуют так вот эти проблемы я посмотрела а их совместимость и я увидела что смотрите а во-первых а со стороны юли идет притяжение к нему очень глубокое вот в его глубоких вот таких вот скрытых от посторонних глаз показателях скрыты две восьмерки а она как раз ищет мужчину с восьмерками который вибрирует вот на ну на цифру восьмерка получается что она его очень глубоко где-то увидела в нем те качества которые другие люди не видят и она вот это вот полюбила еще по девичьей фамилии Ковальчук. А смотрите, что происходит, когда они сближаются. Когда они сближаются женщине, даже если она не берет эту фамилию, но начинает жить с мужчиной определенной ну, фамилией, ну, например, здесь фамилия Чумаков, то здесь смело можно ставить Юли фамилию Чумакова. И получается, что у Юли а, и у него одинаковое душевное побуждение то есть душевное побуждение это то число по которому мы притягиваем к себе партнеров это то чего мы ждем от своих партнеров то чего мы хотим от них получить и здесь а, получается что одно и то же число получается что юли от него нужна девятка и ему от юли тоже нужна девятка это знаете а, похоже на ту ситуацию когда два человека приходят в ресторан и заказывают одно и то же блюдо, но это блюдо есть только в одном количестве, одна порция, и им эту порцию надо как-то делить. Вот здесь получается, что как только они сближаются, у них появляется такая бешеная страсть, у них появляется вот эта вот конкуренция, они заточены на получение одного и того же, но этого одного и того же мало, и здесь получается, что либо они мудро воспринимают эту ситуацию, да, и как-то делятся друг с другом либо у них постоянная борьба вот на такой же ситуации прокололись агата муцинеицы и павел прилучный а вот у них тоже была девятка по моему насколько я помню а девятка это желание общественного признания получается что они оба нацелены на социум им очень важно чтобы социум их обоих воспринимал но ну, вот очень хорошо да им это очень нужно а для них это воздух а этого воздуха получается что только на одного и вот эта конкуренция как только они сближаются начинается искра а как только они немного отдаляются они видят друг в друге то что их изначально привлекло а изначально они очень очень похожи между собой причем юля перфекционистка еще хуже чем он понимаете она настолько идеально доводит до совершенства он доводит до совершенства но она это у нее просто болезненная страсть она такая перфекционистка в кубе, в квадрате в абсолюте у нее жизненный путь кармическая 16 то есть она настолько глубоко вот это все копается в себе в окружающих она настолько вот все это видит она настолько глубокая что просто мама не горюй а вот он он тоже очень глубокий и получается с одной стороны они безумно похожи с другой стороны когда они начинают прям вместе вместе жить они друг друга раздражают и вот это вот ну, и притяжение и отторжение и и все подряд вот это создает такой интересный симбиоз что я думаю что ну, вот как пара у них все хорошо они молодцы они очень мудрые они оба вот судя по всему они проходят свой жизненный путь и здесь вот как раз смотрите я еще дальше копнула нашла их ну вот эти образцы почерков и здесь тоже есть очень интересная информация что касается его то здесь у него прям четкая маска такая недоступности у него первая буква он пишет ее намного крупнее то есть вот он а показывает себя в отношении других людей я вообще просто царь я такой весь возможно вот это вот создает иллюзию того что он тяжелый человек потому что вот это мания величия которую он как бы даже и не показывает может быть но создается у всех впечатление что перед нами человек с манией величия вот поэтому его всегда сравняют сравнивают вернее с киркоровым но на самом деле это его маска на сам на самом деле у него почерк мелкий мелкий это вот знаете был у ганди у Эйнштейна это люди которые ну, философы да они они глубоко копают они не любят показухи они считают что счастье любит тишину они вот такие больше им комфортнее быть в одиночестве они получают энергию в одиночестве они как раз вот это больше интроверты вот перед нами человек интроверт по своей сути но знаете он когда надо он надевает маску и показывает нам то что мы хотим видеть да, вот он прям пока он прям блистает да и знаете что еще вот в плане того что юля всегда ну как бы подстраивается под ней под него да я согласна потому что а, он пишет буквы довольно широко то есть его а, чувство собственного достоинства очень широкое он знаете вот а, кроме того он с меньшим наклоном пишет вот его мнение а, неважно он не будет кричать он не будет а, как-то настаивать на своей точке зрения он просто вот в саботирующую позицию встанет и пока юля не подойдет к ней и не поцелует его в шейку да и не скажет Мир, я была совсем неправа ты Давай сделаем так как ты хочешь вот до тех пор он будет ее просто либо игнорировать либо еще что-то и знаете вот здесь вот э, человек который действительно она ну, создается такое впечатление что он позволяет себя любить да он он всегда будет так себя вести потому что а, он а, очень четко знает св свою нишу знает свое а, скажем так а, ну вообще у него очень сильно развито чувство собственного достоинства а в том время как у юли а здесь другая история ей очень важно быть на виду у нее довольно крупный почерк ей не важно, как вот смотрите большая первая буква она не, не пишет ее больше для нее это жизнь сцена для нее это жизнь она нормально вот ей не нужно уходить куда-то до да, чтобы перезагрузиться она как раз перезагружается в обществе она экстраверт перед нами вот юля она экстраверт и она как раз вот получается что два как бы с одной стороны ну, разных человека до да, сошлись но каждый из них дает друг, друг другу а, очень много и юля не так широко пишет буквы она а, их делает крупными но не широкими что говорит о том что она свое чувство собственного достоинства она может немножечко им пожертвовать для того чтобы а, там с, с милым хорошо уживаться да вот здесь вот перед нами женщина которая ну любит выпендриться где-то но ну, это же нормально да чисто по-женски и в общем то они друг другу а, очень здорово и подходят и в то же время они друг друга могут этим раздражать все зависит от их внутреннего вообще развития а, Ну, а, значит вот так вот привет всем привет всем мои мои хорошие кто впервые сегодня а, да ну давайте плюсик поставьте вот и за этот разбор кстати если кому-то интересно получить разбор вот полностью я еще и по астрологии его делаю если вам интересна совместимость или там не знаю качество характера пожалуйста я под этим видео а, напишу свою почту пишите мне лучше напрямую потому что youtube не пропускает вот эти вот ваши почты к сожалению я прошлый как-то вот сказала вам писать свои почты они все ушли куда-то я их потом еле нашла поэтому а, я напишу под видео с, напишу свою почту и вы можете мне отправлять запросы а, да ну а кому было интересно вот это вот по поводу их совместимости а, так ошибочное мнение а, так, так хорошая девочка а, так так так а, обожаю а я тоже вы знаете я когда их рассматривала я просто влюбилась в эту пару они такие классные они такие вот знаете вот когда вот такие талантливейшие люди причем такие два перфекциониста махровых особенно юля это же вообще просто это такие вот такие шедевры они создают они не не будут нас вот всяким ширпотребом портить да они делают если делают то такие шедевры такие классные вещи что просто вот я я в восторге я бы хотела чтобы они прям вместе как-то начинали петь потому что у них будет только качественный контент а да а вот еще сейчас посмотрим давайте так так так так еще момент. Ну, конечно хочется же самое лучшее ребенку ну а сейчас устраивает вот материальное положение вас, Юли, что оно сказать, готово для того, чтобы расширять семейство? Или в связи вот с последними событиями пандемии, там может быть проблемы с работой, ну, с пандемией, с проблемами... Но... -а -а... Ну все артисты сидят без работы сейчас, куда? Уж тут Я вам скажу сидят. так, артисты сами виноваты видите как он насчет пандемии отсел Ну, видите невербальные сигналы тела они не врут да и то, чего он боится он на это четко реагирует своим телом а, да поэтому мы с вами это все можем видеть читать да и кстати он очень интересно я вам очень рекомендую посмотреть само интервью потому что он очень четко описал почему а, вызывают а, вот это негатив, эту всю негативную реакцию а, вот эти выходки артистов да почему они сами в виноваты в этом кризисе который коснулся их всех да вот эта показуха сплошная которая привела к негативной реакции от нас от зрителей слушателей да он очень четко описал я вот за это жирный лайк ставлю этому вообще интервью и вообще самому алексею да здесь я с ним полностью согласна очень рекомендую пересмотреть опять-таки ссылочка на это видео есть уже в описании моего видео поэтому переходите обязательно и смотрите а если кто-то еще не видел, а, да, давайте следующий фрагмент. Слушай, ну, я точно. уважаю очень Катю лель А вот посмотрите, как он ее уважает. Вот здесь, вот здесь, прям, вот здесь прокол, прокол. Но <звы> когда смотрел ее интервью про паранормальные вещи, это я его брала. Да? Да. <звы> <звы> я даже <звы> ее смотрела. Я честно пробью. скажу, ну выглядит это чуть странно. Да, вот. Мы увидели, да, как он относится, но он и объясняет, да, почему. А, так, я внесла, а, да, по поводу Кати Лиль. А, сейчас давайте посмотрим, объясняет или нет. Я не помню уже, внесла я это или нет. Так. Это восприимчивость есть не у всех людей. А вот в чем все-таки у, у Кати Лиль, вот ты когда сейчас говорила, сказал, что Катя, извини, в чем она э, приукрасила, что нет. тебе показалось? Я... Не считаю, что она что-то приукрасила. Я не знаю эту историю. Но есть вещи, о которых не надо говорить в силу того, что люди не готовы это принять. Они могут это воспринять как самодурство некое. Она-то искренне делилась этим. Uh -huh. И, возможно, это существовало в ее жизни по-настоящему, но э, общая вот увидели вот этот жест который мы с вами сейчас еще несколько фрагментов он уменьшает рот он старается лишнего не сказать да Чтобы не схватить ртом какую-то такую кусок который не сможет переж... проживать общая тональность у зрителя глядя на это типа и подходит Филипп и говорит. <смех> да, вот э, по поводу Кати Лиль, э, понятно, да? Он, он просто говорит, что, э, но ну, не все готовы это воспринимать. В общем-то, его тут можно понять как человека творческого, в общем-то. А, да. А теперь про Филиппа пару слов. Э... Ож Я тебя сейчас убью. Я говорю, что такое? Я раздавлю тебя сейчас тем, что я тебе дам. А, большое спасибо за супер стикер, а, Екатерина. Я говорю, что такое? Он говорит, ты не представляешь, я убирался дома. Обычно я все всегда все это выкидываю, но это много всего. Я убирался дома и вдруг нашел одну кассету. А вот здесь, смотрите, он взялся за очки, но не задвинул очки и как бы смотрите он акцентирует внимание говорит как бы посмотрите внимательней а если бы не было очков ну кстати он брови и поднял часто это происходит как поднимание бровей то есть акцент внимания вот на эту информацию посмотрите внимательно дорогие слушатели да посмотрите внимательно дорогие зрители что я вам сейчас скажу и вот это акцентирование внимания он сейчас нам показал и он из сумки достает мне кассету 97 -го года он говорит, лишь я не помню слушал я ее или нет сейчас уже просто негде ее слушать но это уникально потому что именно эту кассету я не выкинул этих кассет у меня было тысяча в день но я представляю но у меня еще... Видите, опять вот это вот э, уменьшение рта. Опять, видите, да? Что другая проблема? Какая? У меня огромное количество людей, армян, мне хочется вот то же самое видите вот по поводу а, давайте знаете что вы у меня в комментариях под этим видео напишите расшифровочку вот этого фрагмента да вот в каждом случае тут три случая а, прижимания рта да вот а, уменьшение рта вот давайте вы все а, эти р, прям вот по циферкам разберете 1 2 3 вот прям в комментариях напишите ваше мнение я здесь просто вам показываю да но ну, в принципе в общих чертах вы понимаете да здесь расшифровки вот с моей стороны не особо нужно а вот с вашей стороны вам поупражняться будет очень полезно хочется верить что люди поймут это и концертный зал все таки будут воспринимать не как место где а вот обратите внимание а здесь он пошел уже как раз расширение рта показал и затронул челюсть челюсть это про борьбу челюсть это про скажем так это про волю да про то что нам приходится трудиться челюсть это вот самые сильные мышцы на нашем теле это вот эти жевательные поэтому вот вот эти вот мышцы получается они как раз за челюсть отвечают мощная челюсть это большие физические возможности И получается про физические возможности он взял вот так потрогал а, получается вот вот это тоже интересный момент происходит ярман кочеславия да значит если кто-то еще не подписан на канал но это еще не все дальше я сейчас для тех кому интересно по поводу филиппа киркорова скажу почему его сравнивают с филиппом киркоровым но тут скорее даже почему филипп киркоров более успешен я расскажу сейчас да но если кто-то еще не подписан или кто-то еще не не был на мою на моих вот этих бесплатных занятиях по физиогномике и профайлинги Файлингу, где я рассказываю например про рот да вот там прям четко по мышцам рассказываю поэтому обязательно подпишитесь опять под этим видео будет ссылочка а при подписке вы получите подарок от меня инструкцию эффективного общения потом возможность купить мою книгу читай лица за 99 рублей и еще несколько подарков придут вам со временем то есть когда вы подпишетесь, вам через какое-то время будут приходить предложения интересные по эти типа, потом подарки а, ну и сам самое главное что я вас приглашу нас на эти три бесплатных занятия дам ссылочку как раз поэтому имеет смысл подписаться отписаться всегда можно а ну то есть чтобы не пропустить вот этого нашего занятия а, да а здесь вот что касается киркорова почему вот так вот киркоров казалось бы они очень похожи по типажу да и в общем то все по лицу вот казалось бы он должен быть таким же интересным таким же востребованным да почему например у него почерк мелкий а у киркорова например вот давайте по почерку начнем сначала получается у киркорова почерк крупнее а у алексея почерк мелкий вот это все прям четко зашито и в нумерологии и в в их почерк, почерках а, получается смотрите тут абсолютно разное восприятие абсолютно разная психология вот вот это вот почерк как у Юли кстати обратите внимание у нее тоже крупный почерк да а, Киркоров он особенно не пишет хотя да он пишет начало букв довольно крупно то есть получается что крупный почерк и крупное начало букв это человек праздник это человек для которого сцена это жизнь как у Юли да а, у него почерк с наклоном он умеет где-то прогнуться где-то не знаю там ну, быть более лояльным каким-то вопросам. вот здесь мы видим человека более упрямого да упрямого интроверта а вот это экстраверт да вот сразу по почерку видно разный, разница их а кроме того, что мы видим по нумерологии, разница как раз в том, что что мы с вами у Алексея видели. Две кармические цифры. То есть сначала он должен пройти вот этот кармический свой путь. У Киркорова этого нет. Вот поэтому э, при одинаковых вводных до да, при одинаковом предположим количестве э, э, таланта но ну, талант я ни в коем случае не хочу никак измерять это это вообще вещь неизмеримая да но тем не менее при одинаковом предположим количестве э, таланта у обоих людей э, человек у которого нет кармических чисел он может сразу начинать свой жизненный путь в том направлении в как в котором он хочет и ему не надо сначала проходить отработок а вот у алексея пришлось сначала пройти отработку попасть между молотом и наковальней пройти вот это испытание властью а я думаю что он все-таки его прошел судя по тому что я видела по его но ну, мы все видели да получается тоже большой показатель вот когда у человека всегда есть два пути да он может либо озлобиться по поводу того что вот всем везет мне не везет да а здесь мы видим что человек не озлобился как минимум да он старается как-то оправдывать этих людей, которые поступили с ним не очень хорошо по большому счету, и это тоже большой плюсик в его карму. А у Киркорова вообще шикарно в этом плане. Вот перед нами артист в кубе, в квадрате, в абсолюте, потому что у него троечка день рождения и троечка жизненный путь. Это артист, у которого вообще других путей даже быть не могло. Понимаете, он бы был или артистом, или писателем, но таким вот, знаете, он кайфует, он живет, он, он своим артистизмом живет. Вот это как раз кстати неудивительно что я когда разбирала психотипы вот у себя на этом, на сайте написала статью вот киркорова я в эти стероиды сразу поместила потому что это его жизнь истероидная акцентуация характера да вот это как раз и есть троечка это истероидность это вот как раз человек который блещет всегда а дальше экспрессия восьмерка филипп киркоров всегда будет при деньгах можете не беспокоиться за него и самое главное у него душевное побуждение мастер число 11 то есть ему хочется просто покорить мир как минимум на меньшее он не согласен это человек который блещет да и которому надо обязательно быть на виду а получается что и смотрите внутри у него вообще просто 2 11 это число реализации 11 и число разума 11 получается что он просто по-другому не может даже рассуждать понимаете если ему э, ну его как-то заставить принудить кем-то другим работать он будет все равно э, вот у него всегда будут именно, именно вот такой порядок мыслей да он он артист в кубе в квадрате в абсолюте и другой роли если бы он не стал артистом он бы просто я не знаю он бы ну не знаю какая-то депрессия и ну, но все что угодно негативное могло с ним произойти но он бы не мог быть не артист вот с такими показателями а у алексея к сожалению работа посложней с этим ну и что поделать у каждого свой путь и поэтому естественно мы понимаем что ну все не так просто как вот знаете похоже похоже да но оба талантливый да но здесь конечно же надо смотреть глубже и разбираться с этим и мы видим что у алексея чуть-чуть другой жизненный путь но с другой стороны знаете кому больше дается испытаний тому больше дается и награда будем надеяться что мы с вами ну, увидим еще один взлет карьеры алексея потому что он этого достоин да я вас благодарю всех за то что вы приняли участие в прямом эфире благодарю тех кто будет смотреть это в записи я прошу вас если не сложно поставьте лайк если вам понравилось если не понравилось поставьте дизлайк напишите свое мнение по поводу до этого разбора. Не лишняя была ли физиа нумерология графология ну если уж совсем вы будете против я не буду этого делать хотя мне было интересно и я вот свой ход мыслей вам изложила понимаете мне было самой интересно заглянуть глубже да, чем невербальное общение невербальное общение это уже глубоко да а мы с вами еще глубже заходим поэтому подписывайтесь на канал если кто-то случайно зашел я думаю что я вас еще порадую интересным контентом сегодняшний гость просто огонь я я в него влюбилась я влюбилась в эту пару юлия и алексей я желаю им от всего сердца чтобы у них все было классно чтобы они прям вот светили счастьем чтобы они проходили свои жизненные пути и радовали нас новыми хитами потому что их хиты это просто мощь а, да спасибо вам большое за внимание желаю вам а, хорошего дня любви благополучия всего самого самого теплого пока пока